Песенка про русскую красную шапочку советских времен. Пошла раз красная шапочка, при шапочке, при тапочке, Своей старушке, бабушке, лекарство отнести. Идет она лесочками, березками, дубочками, Вдруг серый волк встает ей на пути. Идет она лесочками, березками, дубочками, Вдруг серый волк встает ей на пути. Фурашечки, ботиночках, такой как на картиночке Стоит, что даже глаз не отвести Ни зайца тут, ни птицы тут Тут даже нет милиции Дружинников тут тоже не найти Ни зайца тут, не птицы тут Тут даже нет милиции Дружинников тут тоже не найти А вот бандюга старая С окурком и с гитарою. Говорит, где твоя бабушка живет? Бог выбрал жизнь опасную, схватил он шапку красную и первым бабки бросился вперед. Бог выбрал жизнь опасную, схватил он шапку красную и первым к бабке бросился вперед. Открыла дверь старушечка, машинка вся веснушечка, ну что же внучка? Говорит, войди. А Вол сорвал ей голову, оставил совсем голую, и тут же проглотил ее бандит. А Вол сорвал ей голову, оставил совсем голую, и тут же проглотил ее бандит. Потом ее одеждаю прикрыл себя, невежда он лег на кровать и спрятал молоток. И слышно, как за дверью полная доверия, Там шапочка сняла с двери крючок. И слышно, как за дверью вся полная доверия, Там шапочка сняла с двери крючок. А как к двери подпрыгнул он, Открыл ее и рыкнул он, Я, говорит, твой бабушка, нахал. Вервку держит он для пут, но шапочка смекнула тут, И стала так, как тренер обучал. Веревку держит он для пут, но шапочка смекнула тут, И стала так, как тренер обучал. А схватка была быстрая, не слышно было выстрела. Еще бросок из сереву упал, а шапочка по-быстрому позвала милицию. Вступайте, дети, в члены Досааф, Ознала джиу джитсу Позвала милицию, Скорее вступайте в члены Досааф.